До гонрожского трамвая Я не видел много лет И вот память мне живая На него взяла билет И вот память мне живая на него взяла билет Помню ехал до конечной, Был ночной вагон пустым Жизнь тогда казалась вечной Путь веселым и простым Жизнь тогда казалась вечной Путь веселым и простым Таганрошки трамвай Мне двери открывай И по милым местам Прокатимся давай Ты за сердцем моим только успевай, Тогановский трамвай, Душа не унывай. Уходящему трамваю на подножку забегу, Словно в детстве побываю на далеком берегу. Словно в детстве побываю на далеком берегу. И проеду я по ровной и бесшумной колье Таганрогом очарован лучшим местом на земле. Таганрогом очарован лучшим местом на земле. Таганрогский трамвай мне двери открывай И по милым местам прокатимся давай. Ты за сердцем моим, только успевай, дорожный трамвай, душа не унывай. Таганрожский трамвай Мне двери открывай И по милым местам прокатимся давай Ты за сердцем моим только успевай Таганрожский трамвай Душа не убивай.